Психику постоянно что-то кошмарит. Он опять нервничает. Ну, а что, все так живут, да и я тоже буду. Он тоже нервничает, потому что это обида. Ну да, это жестко, а что поделать? Излечение от невротичного восприятия происходящего. В последнее время люди много говорят о стрессе, и это правильно, потому что актуальность этого вопроса сложно переоценить, но с другой стороны, разговор о стрессе строится на абстрактном каком-то... Понимание этого стресса, но тем не менее и у стресса есть какие-то конкретные диагнозы, и один из таких диагнозов это ВСД. Или по-другому вегето-сосудистая дистония. Слово дистония значит перенапряжение, формулировка вегето-сосудистая подразумевает э, включение сюда двух систем. Э -э вегетативную нервную систему и сердечно-сосудистую систему, соответственно получается ВСД это перенапряжение физического тела, поскольку сердечно-сосудистая система это все-таки является центром здоровья нашего физического тела, а вегетативно-нервная система является центром здоровья нашего психического состояния и психологического. Тут естественным образом встает вопрос, что первично создает проблему психологическая или физическая составляющая. И чтобы это стало ясно, нужно понять, как функционирует сама проблема. Представьте, что нервная система – это совокупность проводов 220 вольт. И в какой-то момент по ним пускают напряжение 1020 вольт или еще больше. И причем это делают не единоразово, а постоянно. В жизни бы такой провод бы просто расплавился, и на этом все закончилось. Но нервная система так поступить не может, и она терпит. Терпит годами десятилетиями. Если говорить простым языком, то психику постоянно что-то кошмарит. Но для нас тут самое интересное, как именно это происходит. Многие люди думают, что так выглядит стресс. Но тут есть одно простое огромное жирное «но». Многие люди всю жизнь живут в стрессе, и они уже привыкли к этому. И они уже не помнят, как это жить нормальной жизнью. Поэтому, во-первых, система исчисления стресса у многих людей сбита, во-вторых, стресс имеет пролонгированные свойства, ну, то есть он растянут во времени. То есть многие просто думают, что испытал стресс, успокоился и все, как будто ничего не бывало. Но, увы, это не так работает. То есть, например, человек испытал какой-то сильный дистресс и вырабатываются стрессовые гормоны, соответственно, в организме, вырабатываются катехламины и другие который в крови, только еще в крови, циркулирует 6-8 часов, после чего еще наблюдается пост-эффект, который длится еще несколько часов. Вот и получается, что человек один раз понервничал, и на 10-12 часов его тело ушло в стрессовый режим, тело и сознание. Отсюда рождается огромная нагрузка на симпатическую нервную систему, потому что стресс – это всегда мобилизация. А дистресс разгоняет ее до огромных просто оборотов. Но организм же не может жить постоянно в таком вот ритме, и тело все равно пытается найти какой-то баланс и как-то успокоить, значит, себя. Уже в игру вступает парасимпатическая нервная система, и нагрузка в таком случае уже ложится на нее. Ну и отсюда уже начинается, да, какая-то рассинхронизация организма нервной системы. То есть представьте ситуацию, когда, если машина бы ехала на 300 км в час скорости, и водителя резко ударил по тормозам, потом резко опять в газ, потом опять по тормозам, потом на газ и на тормоз одновременно. Примерно такая же ситуация и происходит с нашим организмом. А поскольку мы знаем, что все наше тело управляется мозгом через нервную систему, то в таком случае начинается рассинхронизация по всему организму. Что касается сердечно-сосудистой системы, то она напрямую реагирует на стресс, повышением сердцебиения, сужением или расширением сосудов. А через кровь у нас циркулирует очень много важных веществ, в том числе и кислород. Отсюда что-то может нарушаться, какой-то энергообмен или обмен кислородом. Вследствие чего может появляться какая-то усталость, пониженная работоспособность, головные боли и так далее. Но это лишь малая часть проблем, потому что закупорка сосудов, ампутация конечностей – Инсульты, инфаркты, это все намного более страшные и сложные проблемы. Ну, вы посмотрите на статистику, люди от этого всего умирают, ну просто в каких-то сумасшедших количествах. После мощного стресса, как правило, у человека нарушается аппетит и происходят какие-то сбои пищевого поведения в силу гормональных метаморфоз. То есть, как правило, человек долгое время ничего не ест, а потом, наоборот, накидывается на высококалорийную пищу, на жареную, соленую, сладкую и так далее. То есть, и естественно, мы понимаем, что это негативно сказывается на здоровье сердца, потому что это негативно сказывается на здоровье, точнее, на эластичности сосудов, на липидном профиле, на кроветворении и так далее. Также, когда человек находится в дистрессе, у него сбиваются циркадные ритмы, он начинает хуже спать. А Если человек начинает хуже спать, то, естественно, нервная система начинает от этого уставать и изнашиваться еще больше, начинает недовосстанавливаться, э, начинают хуже вырабатываться какие-то ферменты, нейромедиаторы, гормоны и так далее. А это все плюсуется к тому, что еще человек э, неправильно питается. И, возможно, тело бы смогло это все несколько нивелировать, если бы была э, подобрана правильная физическая нагрузка, да? то есть какая-то правильная физическая активность, но... Будем честны, когда человек находится в состоянии дистресса, ему, не хо ему вообще плевать на любой фитнес, ему плевать на любые какие-то спортивные занятия, тренажерные залы и прочее. То есть он просто хочет прийти домой, отключить телефон, лежать, там смотреть какой-то свой любимый сериал, есть что-то, как я уже сказал, высококалорийное, и все делать это где-то до 5 утра. А может быть еще и что-нибудь выпить. А как правило, современный человек сам по себе это не особо здоровый, потому что много сидит, дышит некачественным воздухом, может быть неправильно питается и так далее. А когда к этому добавляется еще какой-то дистресс, когда к этому добавляется еще какой-нибудь ВСД, то здесь и начинаются какие-то проблемы, диагнозы, хождение по врачам и менее счастливая жизнь Вы, наверное, уже поняли, что ВСД это не только про сердце и нервную систему Это про дистресс, он затрагивает весь организм Так же, как, например, курение Курение, то есть считается, что курение вредит только легким Нет, и курение вредит гортане, и курение вредит носоглотке и Курение вредит ну, буквально всем частям тела, даже, например, зубам или кончиков пальцев, которые желтеют. Точно так же и с ВСД. ВСД затрагивают абсолютно весь организм, просто для простоты диагностирования в этот диагноз выделено только две системы. Хорошо, мы поняли, как это с нами происходит, но так и не поняли, что такое дистресс. Отсюда разговор опять становится каким-то абстрактным, размазанным и не до конца понятным. Дистресс – это какие-то либо реальные потрясения, ну, например, автокатастрофы, или, например, шел, упал, сломал руку, или, например, уволили с работы одним днем, и ты безработный. Либо же дистресс – это наши любимые неврозы, психотравмы, панические атаки. Почему? Да, ну вообще, что такое невроз? Невроз это сильнейший биовыживательный механизм. То есть, представьте, вот идет древний человек, да, по лесу и видит, и видит льва. То есть, э, если он сейчас не испугается и пойдет дальше, то лев его просто съест. Поэтому страх должен быть настолько сильный, чтобы все тело сжалось, чтобы он этот страх никак не пропустил мимо. Это, то есть, должно быть, либо он убежал от льва, либо он куда-то на дерево, на дерево залез, либо он понял, что туда идти не надо и так далее. То есть, этот страх, он должен быть очень сильный. Соответственно, именно поэтому все наши негативные чувства, все наши негативные переживания, эмоции очень сильно воздействуют а, на все наше тело, начиная от мозга, заканчивая кровообращением. И в этой связи представьте жизнь обычного рядового невротика. То есть, например, он подумал какую-то плохую мысль, то, что я некрасивый, я там глупый, еще что-то, у меня ничего не получится, понервничал. Он вышел на улицу, например, если там есть какие-то социофобные наклонности, на него люди смотрят как-то там в метро, может быть, в торговом центре. Он опять нервничает, ему это дискомфортно, или человек, например, пришел на работу, на учебу, ему кто-то что-то сказал, может быть, преподаватель, еще что то оценку там плохую поставили. Он, он тоже нервничает, потому что это обида, почему так несправедливо, я там больше всех работал, мне заплатили меньше всех и так далее. То есть он обижается, не то, что просто решать эту проблему как-то, а он обижается, он ходит, думает э, на нее, значит. Или, например, там... То есть обычный тревожник, да, там человек бизнесом занимается, он каждый там месяц, каждую неделю там, думает: а получится у меня следующий месяц или в следующей неделе, а как с этим партнером, а вдруг он меня кинет и так далее. То есть. Или человек вышел из дома, например, и думает, а все ли я выключил, газ, свет, воду, возвращается по три раза, да, окей оружие. А вообще у человека может быть просто, ну, целый огромнейший багаж, который за час не перескажешь, вот э, сколько он в жизни встречается вот с этими переживаниями. Да, пусть они все э, не супер интенсивные, но тем не менее они просто постоянные. То есть дистресс фонтанирует у многих людей вообще беспрерывно, а жизнь некоторых из них представляет собой один большой э, невроз, Ну да, это жестко, а что поделать? Просто многие люди не, не дифференцируют, наверное, эти переживания как неврозы, а считают нормой жизни. Ну а что, все так живут, да и я тоже буду. А потом почему-то удивляются, почему там с деньгами что-то не получается или с противоположным полом. Но когда посмотришь на свою жизнь под таким углом, становится понятна логика происходящего. Решение проблемы стресса ВСД и похожего должно быть таким же комплексным, как и сами эти проблемы. Первое, что нам нужно сделать, это определить, что больше всего у нас выпадает, что больше всего у нас страдает. Если это физическое здоровье, то в таком случае мы все свои силы, все свои ресурсы должны тратить, естественно, на физическое здоровье. Если же физическое здоровье находится в более-менее норме или более-менее приемлемом уровне, а вылетает у нас именно ментальная составляющая, скажем так, то тогда нам надо принять профилактические меры к физическому здоровью и заняться усиленным, значит, лечением, усиленной работой над нашим эмоциональным, психическим, психологическим состоянием. Потому что именно отсюда начинается ВСД, именно отсюда начинается стресс. Ведь очень важно понимать, что стресс – это не то, что с нами произошло. Стресс – это то, как мы относимся к тому, что с нами происходит. Поэтому основной пункт излечения от ВСД и подобных стрессовых заболеваний – это излечение от невротичного восприятия происходящего и обучение новым э, моделям поведения. Потому что если лечить только тело, как советуют многие врачи, в таком случае – либо вообще изменений не будет, потому что психосоматику никто не отменял, либо изменения будут, но как только вы вернетесь к своей прежней стрессовой жизни, все изменения куда-то улетучатся и вернутся все те же проблемы. А если кто-то хочет поработать именно со мной, поработать свою ВСД или какую-то любую другую проблему на офлайне или онлайне, то ссылки есть в описании. Что касается профилактики физического здоровья, то это противострессовые БАДы, противокортизольные, это омега-3, это и минералы, это обязательно антиоксиданты, возможно какие-то курсы мелдроната или боксина, а, также, естественно, само собой, это правильное питание, естественно, также, что это физическая какая-то активность, это может быть ходьба, бег, если умеете бегать, велосипед, плавание и... Плюс к этому также должна быть обязательно анаэробная нагрузка, то есть работа с отягощением, то есть ну тренажерный зал. Что касается профилактики эмоциональных состояний, что касается значит, психологической составляющей, это отдых. Ментальная разгрузка – это значит позитивные эмоции, ну и смена деятельности. Важно, чтобы было, было разнообразие. На этом все. Будьте здоровы. Если есть какие-то личные вопросы, можете задать их в WhatsApp или в Telegram. Номера на которых есть на сайте, ссылка на которые в описании. Всего доброго.